Всем добрый день! Хотел поделиться своим опытом работы с компанией Землечист. Обратился к ребятам. Помогли благоустроить участок порядка 17 соток, 15-17 соток участок. Выровняли полностью участок под один уровень. Проложили 50 квадратных метров дорожки, рулонный газон около 50 квадратных метров и посевной газон. Вот получилась вот такая красота. Спасибо большое ребятам. Сработали очень качественно, быстро, пунктуальные. Отзыв только положительный. Всем рекомендую компанию Землечист для благоустройства участков дачных на удовольствие Ходя его.